Утренний ритуал ⁇ бодрое утро. Садимся на ягодицы, можно под ягодицы положить кирпичик или валик. Раскрываем кисти и спокойный вдох, спокойный выдох. Концентрируемся на своем дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. Через сторону руки уводим вверх. И вдох вниз выдох продолжаем также вверх руки вдох вниз руки выдох переводим руки на колени и вращение головой полукруг на выдохе выполняем движение спокойный вдох спокойный выдох Концентрируемся на своем дыхании. Спина ровная, прямая. Продолжаем также, не ускоряемся. Комфортное движение. Свободное дыхание. Голову оставляем внизу покачать головой с стороны в сторону. Опускаем руки вниз. Указательным пальцем правой руки закрываем правую ноздрю, вдыхаем через левую. Вдох через нос, выдох через нос. Короткий вдох, короткий выдох. Меняем. Другая рука, другая ноздря. Стараемся через рот не дышать. Последний раз также уводим руки вверх, оставляем руки вверху, собираем руки в замок. И из этого положения на выдохе выполняем наклоны вправо-влево. Таз стабильный. Вдыхаем через ребра. Тянемся через ребра. Как будто бы раскрываем гармошку. Движение спокойное. Работаем в своем удобном для себя темпе, без остановок. Выдох, наклон, в центр вдох. Выдох в другую сторону. Наблюдаем, как вдох перетекает в выдох. Не ускоряемся и слушаем себя. Раскачиваемся. Чувствуем вытяжение по ребрам, по бокам, плечи опущены, тянемся через макушку и пальцы рук. Слушаем себя, свои ощущения. Перепускаем руки вниз, выполняем вращение плечами, расслабляем плечи. Усаживаемся удобнее на полу, переводим кисти на колени и на выдохе округляем поясницу, на вдохе выпрямляем. Начинаем выполнять спокойный вдох-выдох, короткий вдох-выдох, на выдохе поясницу округляем, на вдохе выпрямляем. Вдох через нос, выдох через рот. Продолжаем дышать также. Движение ритмичное, спокойное. Последний раз также уводим руки вверх, вниз и меняем положение. Собираем обе стопы, берем себя пальцами рук за стопы, тянемся вперед, переводим кисти на колени, слегка раскачиваем себя. И теперь по диагонали начинаем себя растягивать правой рукой. Толкаем левое колено, левое, правое и отрываем одну ягодицу от пола. Тянемся вправо, отрываем левую ягодицу. Тянемся влево, отрываем правую ягодицу. Стопы упираются друг в друга. Раскачиваем себя и из стороны в сторону. Раскрываем тазобедренные суставы. Продолжаем также же. Одна сторона, другая сторона, последний раз также и смещаем стопы вперед, руки на колени, округляем поясницу круглая спина, прямая спина на выдохе округляем спину, на вдохе выпрямляемся, продолжаем дышать также. Круглая спина, выдох. Прямая спина, вдох. И еще. Не ускоряемся. Вдох через нос. Выдох через рот. Теперь удлиняем себя вперед. Расслабляем спину. Остаемся в этом положении. Потянулись. Растираем наши ладони и выполняем лимфатический массаж нашего лица Открыли в носа, кушам. можно не касаться ладонями лица, как будто умываемся. Опускаем указательный и средний палец на ключичные кости и нажимаем четыре раза на лимфатические узлы этой области переводим пальцы рук за уши нажимаем на лимфатические узлы чуть ниже уха дальше к козелкам ухо чуть выше нажимаем мягко плавно теперь к вискам 3 4 5 раз Теперь указательные пальцы кладем на носогубные складочки и нажимаем на лимфатические узлы этой области. Идем в обратную сторону. Виски. Козелки. Чуть-чуть выше уха. Под ухом шейные лимфатические узлы. Вот теперь подчелюстные, как раз там, где у нас уголки. И возвращаемся к ключицам. Погружаем ключичные, в ключичную область наши пальцы. И теперь можно взять и немножечко пальцами рук пройтись по поверхности нашей головы, активизируя рефлекторные точки нашей головы. Делаем выдох и продолжаем лимфатический массаж. Теперь уже ног растерли наши кисти. Сначала одно запястье растираем, потом второе запястье растираем. Теперь начинаем внешнюю сторону ног от стоп. Ведем руки к ягодицам. Теперь по внутренней поверхности бедер. Снизу вверх по лимфатическим линиям. Теперь растираем ладони и Растираем наши колени. И снова снизу от стоп, по внешней стороне бедер, к ягодицам, по внутренней. Мягкое, спокойно поглаживающее движение. Теперь растираем наши голеностопы. Наши пальцы ног. Плюсну. Растираем, растираем, растираем. Разминаем пальцы ног. Улучшаем кровообращение. По внешней стороне бедер. От стопки ягодицам. По внутренней стороне бедер. Последний раз также. Тянемся вверх. Перед собой выдох. Меняем исходное положение. Поза лягушки. Удерживаем это положение. Локтями упираемся в колени. Слушаем себя, свои ощущения. Слушаем свое дыхание. Спокойный вдох, спокойный выдох. Теперь опускаем руки вниз. Выпрямляем правую ногу. Разворачиваемся в сторону левого колена, ногу впереди выпрямляем, переводим ее на пятку. Поднимаем таз вверх. Возвращаемся вниз. Подтягиваем правую ногу, левую ногу выпрямляем. Разворачиваемся в сторону правого колена. Выпрямляем ногу в колене, нога впереди на пятке, шея расслаблена. Возвращаемся, переходим в лягушку, снова раскрываем локтями колени, удерживаем это положение, спокойное дыхание, наблюдаем себя и свои ощущения, чувствуем, как у нас тянется низ спины мышцы промежности теперь мы еще раз выпрямляем правую ногу тянемся вперед корпусом разворачиваемся в сторону левого колена левую ногу выпрямляем переводим ее на пятку шир расслабить возвращаемся переходим на другую ногу, левую ногу выпрямляем, правая нога согнута в колене, разворачиваемся в сторону правой ноги, выпрямляем правую ногу в колене, переводим ее на пятку, шею расслабляем, возвращаемся в центр, возвращаемся в лягушку, снова локтями раскрываем колени, удерживаем это положение. Теперь мы раскручиваемся вверх, слегка потянулись, ягодицами вверх, копчиком вверх, медленно раскручиваемся, делаем вдох. Сегодня это все.